Привет, рейдер! господи, сухи! Привет! Возьми графити и... Вегасы! И... хе А ты круто сдох, пендехо. Давай, дружи. Нет, оттай мою сестру Чендал, и мы проваливаем. Дайте мне номер на... ФИКЕЙ! ФУ! with extra dip, a number 7. two number 45 one with cheese and a large soap. Стоп, тут спойлер, так что пошел нафиг.